Такое было впечатление, что вот он, как будто как будто он родился у нас. У него была влюблена вся прекрасная половина человечества Советского Союза, все женщины. Он был очень коммуникабельный, очень незвездный. С ним дружили все и Йосиф Кобзон, и Лева Лещенко, и Муслим Магомед. Высокий, стройный, с черные глаза. Гитара. Я думаю, что его голос, он оставил нам вот эту память, это, это вот явление такое. Первый, а не я. А не я. у меня. В то время советское, когда он блистал, публика любила все-таки некую такую западную манеру исполнения, представителем которой он, несомненно, был. Ему повезло, у него была масса песен, которые были написаны для него, которые он перепевал, это были хиты. Это были хиты и наши, советские, которые он пел, конечно, без них бы его наша публика не приняла. Это были болгарские хиты, которые очень близки нам... Серкиров был той самой э, звездой на уровне с Дин Ридом, если вы помните таких артистов, э, Джорджа Марьяновичем, которые ежегодно приезжали в нашу страну и тем самым олицетворяли ту иностранную поп-музыку, ту эстраду, о которой мы мало знали, но помимо этого олицетворения они жили жизнью нашей страны, участвовали в жизни нашей страны, они дружили с нашими артистами, пели наши песни на русском языке. Он был частным гостем в ЦК ВКС. Он дружил с первыми секретарями ЦК ВКС. Он лауреат премии Ленинского комсомола. Ему было присвоено одно из первых – это высокое звание. Вот он очень часто ездил по нашей стране. Он очень, он встречался с большим количеством молодежи, людей. Пионерами. Он всегда подчеркивал, что это его вторая родина. Мне запомнилось это имя. Я постоянно видел какого-то мужчину в передачах Утренняя почта, мелодии ритмы Зарубежные эстрады. И было написано Бисер Киров. Киров ассоциировался с героем революции Сергеем Мироновичем Кировым. Бисер. Имя было для советского подростка необычное. Телевидении, с этого города, с этой страны связаны мои первые шаги в творческом пути. 15 лет тому назад я получил свою первую международную награду здесь, на Соческом фестивале. Тогда был очень молодой, улыбающийся. А вы знаете, молодому артисту самая важная улыбка. Но ваша улыбка... Может быть, вы не знаете, но он тоже изучал журналистику. Хотя я кончил химико-технологический институт и, конечно, был певцом, композитором, он изучал и журналистику. Видимо, была тяга и к этой профессии. Может быть, и в основе нашей дружбы тоже стоит это обстоятельство. Бисер выполнил свою миссию – нашего поколения он а, стал частью и русской культуры будучи настоящим болгарином а, и в интонации в произношении в отношении а, в, в мягкости удивительной тактичности такой м, мужской красоте целый комплекс а, болгарский комплекс того что может поразить россию Веселый Лбисе, и нас друг другу подарил. М -м -м -м. Его не любить человек. было невозможно, потому что внешне он был высокий, красивый. У него было такое очень мужественное лицо, с очень трепетным, интеллигентным, нежным нутром. Это то, что всегда в артисте привлекает зрителя. И все, что он, что он делал, как он делал, он делал это удивительно искренне, тепло. Знаете, не так, как вот включили танк, и он пошел. Бисеркиров изящно все делал. Ви, невероятно. Вот поэтому он был одним из самых популярных а, артистов болгарской эстрады в Советском Союзе. когда у нас был была презентация этого альбома второго. Я, значит, публично снимаю перед ним шляпу. Я говорю, спасибо за эти удивительные песни, которые ты создаешь, которые ты исполняешь. Вот. Ну, естественно, вызвал такой восторг. Он мне говорит, Владимир, ты эту шляпу носи, я тебе даю право носить ее. Я говорю, бисер, ты понимаешь, я не могу ее носить в силу того, что я знаю историю твоей шляпе, почему ты стал ее носить. Это тебе подарил твой друг Дин Рид в свое время, и ты ее с тех пор не снимаешь». Наши встречи с Бисером Кировым я всегда вспоминаю с огромной теплотой, потому что, мне кажется, этот человек всегда был наполнен светом, всегда был в позитивном настроении, даже если приходил уставшим вечером, допустим, ко мне на эфир после большого трудового дня. И эта усталость снималась моментально, как только человек начинал общаться, в этот момент он начинал заряжать. Не только себя, как мне кажется, но и всех окружающих вокруг. Ну, Сегодня-то у нас шапка, все в порядке. Ну, я могу, могу быть тебе шляпой. Я, я а вам это. за шляпой лучше, мне кажется. Мы, по крайней мере, уже привыкли, что вы в шляпе Знаете... и даже подготовились к этому. Я тоже думаю, ну, давайте, а чем я межать, да. Я тоже буду в шляпе сегодня. Фирменная шляпа Стетсон. Всегда на день рождения он мне дарил кепку или шляпу Стетсон. Вот сколько мы были знакомы, у меня небольшая коллекция есть. Ничего не жалеть для друзей. Эта песня, вы знаете, редкого не доведет до слез. Там такие глубокие слова, там такой блеск и глубина чувств, что, думаешь, равнодушный человек так не напишет и так не споет. На грани настоящей такой слезы. Поэтому я считаю, что это какой-то рейтмотив всей жизни бисера. Есть на свете такое искусство, я вспомнил эту фразу, Ничего не жалеть до да друзей. Он, между прочим, очень дружил э, с родителями э, Че Гевары. Это тоже интересное такое обстоятельство и тоже его характеризует. Я уже признавался в любви в Москве. Вы меня не принимаете легомисленными, если я признаюсь в любви и другого города. Это Гавана, столица Кубы. Насколько они разные. Москва стремительная, многоликая, величавая. Гавана милая, нежная и певучая. Даже шум этого города мелодичи. Успех к Бисеру пришел, ну, первый успех где-то в 1969 году. Он в Барселоне, как вокалист, стал первым, получив специальную награду от организаторов конкурса. В 1997 году... Бисеру присвоило почетное звание, такой был титул – легенда эстрады. Вы знаете, что за все время своей певческой деятельности Бисером создано 300 песен. Устремцы хорошо помнят Бисера Кирова как душевного приветливого человека, приятного общения, умеющего не только ценить, но и всячески поддерживать дружбу между народами России и Болгарии. Когда со мной случилась беда, я в Германии попал в аварию, лежал в военном госпитале, бисер, приезжал ко мне часто, он тогда находился в Германии. Кстати, бисер э, работал с знаменитом Фридерикштадт Палас. Я ему очень был благодарен, что там, в Германии, он меня немножко психологически поднимал в тонус. Он приходил с гитары, пел песни. Он договорился с врачами, я не знал этого. Мне нужно было... Они боялись, что из-за того, что я лежу долго, я больше пяти месяцев лежал, я называл на вертолете, ногами вверх, вот на таких штырях. Но мне нужно было разрабатывать легкие, чтобы не было пролежни, чтобы не было застоев легких. И я думаю, что такое, он говорит, Вова, я пою, и ты пой. И я с ним пел лежа там на спине, пел, а потом мне врачи уже после всей истории сказали, мы бисера попросили, он вам разрабатывал легкие. 60 лет тому назад началась наша творческая дружба. Мы имели концерти на стадионе, летних такие площадки, имели концерты в разные большие зали. И бисер стал самой популярной болгарской певец Болгарии. Звезда. Он имел очень бурную карьеру. Россия. Германия был очень много лет в Герм... Германии. был очень много лет в Кубе. Куба очень любила его. И в разные другие страны. Время Бисера было поделено между Болгарией, Германией и Россией. В России были его друзья, в Германии были, были его сын дочь. В Болгарии была его жена, супруга, которая он очень любил. Он вообще очень любил свою семью. С Бисером мы довольно часто встречались. Это были 70-е годы, 80-е. Я в то время из-за рубежа уезжал. И он тоже там был на фестивалях, на радио, на телевидении. Мы во программах международных мест, вместе с ним участвовали. Вот. И общались. Потом Позднее он же стал приезжать уже в Россию, потом в Казань. Стал приезжать в Татарстан. Приезжал всегда с удовольствием. Он говорил, что казанские татары и булгары братья. Ну, действительно, корень-то одни. Это же, мы же бул... волжские болгары, а не дунайские болгары. Это один корень нас. Это один народ фактически. Поэтому он так любил в Казань приезжать. но ну, я бы так и назвал его «Болгарский братушка». Что же происходит на земле, талантливый и мудрый? Просудутся, да в вам Военного абсурда Взрывы потрясают тишину Убийцы все капризней Боссы рекламируют войну Торгуют нашей жизнью он был и дипломатом. 2006 года по 2010 года он был советником по вопросам культуры здесь при посольстве. Хочу не забыть отметить, что он работая здесь действительно помогал исключительно много для распространения болгарской культуры здесь в Москве и не только в Москве. И до сих пор у нас здесь есть воспоминания от него. Он оставил в качестве подарка музыкальную аппаратуру, которую мы бережно храним и до сих пор. И диск Бисера Кирова за его личной подписью. Ну, я с ним познакомился, когда он был уже послом культуры Болгарии в Российской Федерации. И, конечно, как-то мы с ним близко познакомились, он ходил в шляпе, но вот как-то мы так... Я его даже не просил, но он пришел ко мне в кабинет, мы шляпу сняли, мы стали с ним про жизнь говорить. Оказалось, много общего. Он же ГИТИС оканчивал и по... с Яким Шароевым. Иаким Шароев, это такой у нас был знаменитый режиссер, постановщик всех самых больших, Массовых зрелищ. Вот оказалось, что там мы где-то пересекались, там по жизни оказалось много пересечений. Но трудно о нем было сказать, больше он болгарин или русский. Говорил он хорошо, Россия любил. Это нельзя, так сказать, показать искусственно. Просто его знали многие. Он же почти всю Россию объездил. Когда выступал на эстраде, много писал о России, его не надо было упрашивать, он всегда сам приходил и предлагал, что он может сделать, что он может помочь. Он тут же отозвался и пришел в качестве советника АТАШЕ по культуре Болгарского посольства на нашу пресс-конференцию, поддержал нас тогда, а потом стал все более активнее участвовать в жизни Золотого Витязя. Искренне говоря, то, что он думает, он артист, художник, а... Единение славян на поле культуры. Он помогал, он приезжал к нам на наши форумы, на фестивали, в разные города. И уже не только как атташе по культуре, но и как артист, которого любила Россия. Вы бы видели, что творилось в залах с людьми, которые знали и помнили Бисера Кирова, когда он в своей шляпе выходил и пел исполненные любви к России песни. Поэтому Бисеркиров и его вклад не, неоценим, огромен, потому что в Болгарии до сих пор есть люди, которые не предают славянского братства. Вот он был один из лидеров нашего братства. Он был солнечным, прекрасным, очень душевным человеком, без тени чванства, высокомерия. И мне кажется, он в какой-то степени, э, в моей памяти во всяком случае, он и остался э, министром э, именно культуры, представляя культуру э, Болгарии именно в своем жанре. Мне было очень приятно, что он почувствовал энергию, когда стал культурным аташем Болгарском посольства. Он очень многое сделал, именно самые трудные минуты, для дружбы между Россией и Болгарией. Он любил очень Россию. Он был певец, я бы сказал, его концерты были отдушины за русского человека, потому что он прекрасно говорил по-русски, лучше, чем я. Хорошо владел русским языком. Хорошо чувствовал сказать, русские песни. Этих надо еще душой чувствовать. Не просто хорошим голосом. Но надо же еще душой чувствовать. Все у него это было. И он, понимаете, вот как говорят, у него была миссия народной дипломатии. Иногда я говорю, не все так могут сделать работники дипмиссии, как делал Бисеркиров. На меня сегодня возложено президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путиным. Очень ответственная, очень почетная и очень приятная миссия наградить нашего общего кумира и героя Бисера Кирова почетной грамотой президента Российской Федерации. Что я с огромным удовольствием и делаю. Мое присутствие в этой программе превращается в э, почти мини-автоинтервью. А так как очень модно сейчас в интервью спрашивают, какое же у вас хобби, я отвечаю. У меня хобби быть с моими детьми, а у меня двое. Девочка и мальчик. Мы идем вместе по грибы, играем вместе. Но самое любимое наше занятие смотреть мультфильмы. И честно говоря, когда они начинаются, я бегу быстрее, чем они к телевизору. Может быть, вы и не знаете, он, его отец был пастором адвентистов седьмого дня. Он был пастором в моем родном городе. Бисер учился в той школе, в которой я учился. Это город Силистра, самая восточная точка, самый восточный город Болгарии. И у Бисера были прекрасные воспоминания, он часто вспоминал, этого города, свое детство, но много лет не бывал. И вот этой школе исполнилось 120 лет, и мне директор школы позвонила и пригласила, и попросила, могу ли я как-то связаться с Бисером и тоже его пригласить. И вот мы вместе пошли для него, поехали для него. Это было э, очень э, волнующее э, путешествие, э, то, тоже встреча с э, учителями, со школой, э, дом, в котором они жили с, с отцом и матерью. А в Ульяновске у меня был подшефный такой детский дом, куда я приезжал, общался с мальчишками, девчонками, выступал, поддерживал их материально и, и, и морально, скажем, да. И вот в очередной такой приезд я попросил Бисера Кирова поехать со мной на вот эту встречу с этими ребятами. Ну, они подготовили, конечно, концертную программу Бисера уже тогда, Э, сказать, был в состоянии сказать, шока какого-то, потому что детишки, которые организованы, которые живут в одном, э, скажем, э, таком маленьком кластере, который, собственно говоря, их э, э, кормит, поет, одевает, обувает. Это дети, э, которые остались без отца своей матери. Вот. И в конце этого... Э, концерта небольшого импровизированного, они вынесли какие-то подарки свои, такие, знаете, ремеслом сделанные, и одели на нас пионерские галстуки. И это была последняя точка, которая Бисера вообще сразила на повал, и он заплакал, и плакал, и я помню, что вот его... Такой сентимент какой-то душевный и открытость, такая, такая знаете, чувствительность его, она, она, наверное, его беспокоила еще сутки. Он все время, когда вспоминал или видел меня, он все время начинал плакать. Я говорил, бисер, успокойся. Они э, ухоженные, обуты, одеты, в общем, за ними смотрят, поэтому ты, пожалуйста, не расстраивайся. Вот. Но, он, но он очень расчувствовался, и это сразу определило вот мое к нему отношение. Я первый раз был в Болгарии, первый раз приехал в Софию, и в гостинице утром собираюсь значит, по своим делам, именно на выставку. Звонок. Звонок от бисера. Вопрос, ты чем, я ну чем по делам. Подожди, я сейчас приеду. Для меня это было как-то неожиданно и неожиданно приятно. Он полдня, полдня возил меня по Софии, подробно рассказывал о своем родном городе, который очень любил. Он подвез меня к церкви, где он крестился, где он венчался и где потом отпевалась его дочь которая безвременно ушла из жизни. Это моя мама. Это мой папа. Это мой брат Полли. Мой брат Свети. Это моя жена. Это мой сын Бисер-младший. И моя дочь Венци. Ты что-то хочешь, хочешь сказать? Готина вечер. Готенавен, Один подарок особенно меня удивил, даже поразил. Я при всем при том, что не являюсь каким-то агрессивным атеистом, но не воцерплён, и к этой теме отношусь уравновешенно. Так вот, на фоне такого состояния, каково же было мое удивление, получить от него подарок – икону. Икона настоящая, выполнена, ну, что называется, душой, головой и хорошими руками. А я не знал, что у него папа был священник, там, я уж не знаю в каком ранге, безусловно, это наложило отпечаток. Эту тему никогда мы не обсуждали, но в его поступках, речах, дискуссиях появились какие-то последние годы нотки духовности повышенной, святости, не знаю, как это назвать. И когда приезжал ко мне на малый Рудину, он всегда шел в храм с честью ронопостного князя Владимира, который, которому он подарил икону князя Владимира. И в этом храме у нас находится икона Матроны Московской с частицей мощей. И он всегда старался туда прийти либо рано утром, либо поздно вечером уединиться, вот помолиться, постоять у иконы Николая Чудотворства, он очень уважал эту икону и был приквещен именем Бисер Киров, для меня по образу это та самая свеча, он свеча, теплая и очень важная, кругом мрак и тьма, а вот этот теплый огонек, он не только дает возможность вокруг себя видеть, что вокруг тебя, но и согревает, и в первую очередь, душу и сердце. сердце. как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так я в прошлом году потерял дочерью. Я, я знаю, что значит потерять молодого человека. А там гибнут сотни тысяч людей каждый день. И гибнут свои. Братоубийство продолжается. Я не могу быть на этой сцене, сказать, да, я горжусь, что я человек года Украины. Не, я не горжусь. Мне горько. Не надо. Все. Я им написал, награды много, честь одна. Все. Чего только стоит э, его акт э, отрицания э, украинской агрессии, когда он в 2015 году отказался э, принять награду и быть человеком года в Украине э, в знак... Несогласие с тем, что ввелась война и умирали мирные жители. Бисеркиров пел про любовь, он про, пел про мир, он пел про счастье. В 2014 году, после присоединения Крыма, он композитором, как композитор, написал песню на стихи Владимира Исаевичева «Крымская весна». И э, когда э, на Украине его объявили человеком года, он не поехал на э, получение этой награды, потому что уже какие-то как уже отношения э, чувствовались у нас между э, государствами э, в такой стадии напряженные очень были. И более того, говорит, э, Владимир, да, я больше туда э, не, не поеду. А почему? А я говорю, туда уже не уезжал. Я говорю, как не уезжал? А ты говоришь, что забыл о том, что мы такую песню написали "Крымская весна". Даже ему придумали такое, это от его сюда выдачи пошла, такая фраза Наш болгарский Алеша. Вы понимаете, да, почему? Одна из самых таких популярных, любимых, знаковых песен Колмановского и Ваншенкина Болгария русский солдат стоит над горой Алеша. Мы лет, наверное, 10 проводили эти тематические концерты. Мы родом с комсомола. И всегда Бисер пел эту песню в нашем концерте. Его не нужно было уговаривать, что ну одно и то же вроде как бы уже артистам это приедается, они не очень это любят. Но Бисер понимал, что гражданское звучание этой песни, ее острота в тот период, ну просто абсолютная. И они диктовали, чтобы эта песня была в концерте. Ну а лучший э, Бисер, кто может спеть эту песню? Понятно, что никто. В 2012 году, то есть это было 10 лет назад, Бисеркиров приезжал с визитом в Алтайский край. Главной целью его визита было не просто участие в нашем юбилейном концерте, а он исполнил на сцене главного театра края, который носит имя Василия Макаровича Шукшина, свою знаменитую песню «Алеша», с которой у большинства русских людей, в том числе проживающих в Алтайском крае, ассоциируется этот знаменитый певец, композитор. Но главной целью, конечно, была его встреча с человеком, который в свое время стал прототипом памятника Алёша, установленного в болгарском Пловдиве. В маленьком Алтайском селе, который называется Налобиха, Косихинского района, в маленьком школьном музее боевой славы состоялась встреча Бисера Кирова и Алексея Ивановича Скурватова. Прототип памятника, русский солдат, русский труженик, деревенский житель. Очень уважаемый человек в Алтайском крае. Бисеркиров поблагодарил Алексея Ивановича и сказал, «Я благодарю вас, а в вашем лице весь русский народ за спасение мира от фашизма». В разговоре он очень интересовался малейшими деталями, подробно Ему, правда, было интересно, как живет Алеша. Внимание к простым деталям, оно подкупало. Он действительно хотел знать по своему герою все, хотя эту песню исполнял уже лет 30. Алексей Скурлатов ушел от нас в мир иной, Бисер рассказывал о том, что он был у него на могиле, что как бы почтил его память, выпил полагающуюся по такому случаю стопочку водки и вспомнил все то, что ему Алексей говорил. Про те трагические события, которые были в Великой Отечественной войне. Алёша, Алёша, Алёша, Стоит над горою, Алёша, и солдат. Он владел не только русским языком в совершенстве. Он знал немецкий, знал английский, французский. Уникальный был человек. Меня удивило, что, что он как-то так чувствует себя в Москве, как, как москвич. Он же был заслуженный артист России, он приехал сам за рулем. И, по-моему, он мне говорил, что его гаишники узнают <смех> в шляпе. У нас был, было две часовые передачи, и были песни, был разговор. И меня в этом человеке что подкупило? Это глубоко русский человек. Не потому, что не потому, в хорошем смысле, не потому, что он заслуженный артист. Российской Федерации, а потому что он русский язык хорошо знал. Он, кстати, по-русски говорил не так прям бегло, но он каждый раз подбирал слова. И его речь была очень а, короткой, но насыщенной. Он каждое слово продумывал. Вот это я не, для меня до сих пор загадкой, и секрет. У него не было слов-паразитов. Очень все это любил. И очень старался нести в свет э, болгарскому зрителю. Здесь было про искусство. Здесь было, что это язык Пушкина, это язык Некрасова, это язык Высоцкого. Он очень всегда за все это переживал. Артисты не артисты То есть у тебя поклон и Ваше Величеству, публика. Понимаете, он был очень талантливый человек, очень добрый. И впечатление, что очень многое, лучшее из того, что происходило у нас, ему было близко. Вот как-то мы с ним... Потом, да, это мы бывали в Болгарии, и всегда он был с нами. Невероятно, жалко, что он ушел от нас. Очень, потому что... Мы его очень любили. Он говорит: ну ты понимаешь, мне кажется, что это последний раз я здесь у вас. Это был как раз ноябрь 2015 -го года. И вот он спел песню, которую он написал, которую подарил, он, который завещал фонду Русский мир. Гимн. Русский мир это русское слово. Там в этой песне замечательные такие слова. И это сейчас наш гимн, фонда и вообще все, кто любит русский язык. Это мой четвертое четвер... присутствие ассамблеи Русского мира. Я могу честно сказать, что это изумительная встречи соедейников, людей одного духа. Ощущение, что ты в своей собственной планете, планете русского мира, русского языка. Русский мир – это мир будущего. И давайте до встречи в этом мире. Гимн русского мира, который он написал, он остается с нами, я думаю, для многих будущих поколений. И музыка прекрасная, торжественная, каким и должен быть гимн. И слова. Поэтому всегда вспоминаю его. И кажется, что он просто куда-то уехал. И, конечно, в памяти и нашей, и в следующих поколениях он останется как человек, не только такой знаменитый болгарин, который блистал на всех европейских подмостках, но и как замечательный человек, который отдал свою душу России. Русские... Нас Владимир крестил, наш народ известил, что настала Великая Эра. Россию пришла, и столетия прошла православная русская вера, на свободу Руси, и на верцы враги, вера, с мечом посягали, но народ. Пашизм сокрушил, словно видя здесь Пушкинской сказки. Он и...